Вот. А самое смешное, что все это время я не снимал. Вот. Я начал снимать только сейчас. Итак, приходите в нашу фотостудию. Бетон. Вот тут у нас вот что-то происходит. Вот здесь есть стены, розетки, окно. Тебя не видно? Что-то... Ага, ага, так видно, вижу. у Медиатор, да Да я смотрю, как я фотка бунчилась Работает вот этот, кстати, смотрит что там привет человек который делает нам фотографии так спасибо а так сейчас наденем так надел как я у них вообще что-то вижу надо снять черные очки вот гораздо лучше Это бывает. Да. Музыка играла все время, а она не замечала. Вот так.